всем привет ребят записываю видео из автомобиля за рулем потому что просто нет времени на то чтобы остановиться и записать это в спокойной обстановке время было 11 вечера я еду еще в банк нужно отправить платеж срочно сегодня днем просто физически не успел и вот параллельно думаю запишу видео Вася солодов отвечает на вопросы своим подписчикам вот и ребятам, которые вообще его смотрят. И Вася меня отметил в одном из видео, ему задали, задали вопрос, как можно заняться бизнесом, не имея при этом денег и вообще бизнесом в сфере недвижимости, не вкладывая денег. И он привел пример меня как человека, который занялся вот в сфере недвижимости, как полтора года занимается, э, рассказал там много за меня, мне очень приятно. Вась, спасибо тебе большое за рекламу, за то, что ты мне иногда что-то подсказываешь, интересные мысли, за то, что ты вообще делишься для меня какой-то инсайдерской информацией и своего опыта в личном сообщении. Ты мне много еще осенью рассказал и то, что подтверждается там сегодня про недвижимость, про Грузию, про инвестиции, про работу с инвесторами, вот про все. Спасибо тебе огромное. И Вася меня отметил э, в постик, чтобы я, мол, не расслаблялся и тоже этого ответил на этот вопрос. Значит, как можно заняться бизнесом в сфере недвижимости, не имея денег? Ребят, приехал год назад в Батуми просто с семьей отдохнуть. И увидел перспективу именно в сфере недвижимости я в украине занимался семейном бизнесе именно управлением недвижимостью У нас было есть коммерческая недвижимость там в семье вот и я помогал своим родным в этой сфере были магазины в общем предприятие было и вот в этом вот склады разные я вот в этом этих помещениях в общем я там разбирался кое-что мы там поменяли в принципе много, да, много что поменяли и в общем какой-то опыт был и когда я приехал в батуми я занялся просто обычным риэлторством сам на себя работал находил э, какие-то объекты не имея при этом денег то есть как куда вот, да, вот недвижимости заняться не имея денег э, чем заниматься просто обычная реклама я занялся Начал рассказывать, ну, во-первых, у меня есть YouTube-канал, Instagram-канал. И вот на этих каналах начала рассказывать, что я занимаюсь здесь обычным риэлторством. Кому нужна будет, будет какая-то квартира, просто обращайтесь. Люди начали писать заявки разные, я находил квартиры. А осенью мы вернулись в Украину, и вот у меня, я думаю, блин, в Батуме такая как бы, вот, знаете, вот, движуха именно в недвижимости. Люди обращаются. Туризм. Люди приезжают. Недвижимость строится. Люди вкладывают деньги. Мне это интересно. И думаю, надо разбираться с этим вопросом, потому что недвижимость мне нравилась всегда. Вот. И я решил вернуться сюда. Именно в Батуми. И заняться более профессионально покопать больше именно вот в сфере недвижимости почему растет, кто вкладывает деньги что можно на этом заработать, как можно заработать и приехал сюда, я понял, что здесь в Батуми не хватает именно услуги по аренде потому что Занимаясь обычным риелторством летом Вот в Батуме, Я пересдавал квартиры Владельцы были Или грузины, или в общем Какие-то не местные люди И как бы в квартирах ну, было иногда грязно Иногда там чего-то не хватало Ну зачастую чего-то не хватало Я понял, что реально можно на этом сделать сервис И начал просто предоставлять услуги В сфере недвижимости людям То есть Я начал брать в управление квартиры, апартаменты издавать их в аренду вот, соответственно э -э зарабатывая на, на этом вот и из из изучая рынок недвижимости э изучая вообще клиентопоток э туризм и вообще страну вот э все в сфере недвижимости начали ехать люди я начал я осенью рассказывал в принципе много о том чем я занимаюсь здесь с чего я начал там первый рабочий день второй десятый двадцатый вот и ну, с зимы уже начали начало появляться уже все больше и больше квартир вот и вот на сегодняшний день у меня есть там около 15 квартир которыми я занимаюсь именно сдаю просто в аренду при этом мы занимаемся обслуживанием этих квартир занимаемся клиентопотоком, то есть ищем клиентов на аренду люди приезжают мы заселяемся смотрим за квартирами поддерживаем техническое состояние, ну, в общем именно конкретно работаем с квартирами, не буду рассказывать я конкретно что мы делаем, полностью весь сервис который мы предоставляем, потому что видео не об этом, я не хочу там, я просто отвечаю на вопрос как можно, чем можно заняться в сфере недвижимости вот без денег, именно предоставлять какие-то услуги, возможно это будет какой-то клининг, возможно это э, перепродажа, да, как многие делают, просто обычная продажа, как риэлтором работать. Э, вот мне интересно именно управление, потому что я вижу, что Клиенты, которые приезжают, очень многие просто недовольны тем, что им предлагают в аренду. И вот я хочу этот именно сервис расширять. На сегодняшний день э, стал такой вопрос, э, именно масштабирование у меня. И вот каждый день, вот сейчас пол-одиннадцатого вечера, я еще не дома, э, и каждый день у меня просто много встреч все предлагают апартаменты квартиры и есть огромный потенциал просто именно быстрого роста в количестве квартиры и у меня сейчас стал реально вопрос именно в масштабировании как правильно это все дело построить как увеличить количество работников которые работают потому что у меня есть помощник до да, которого я обучаю есть девушки которые помогают мне по по клинингу партнерюсь с некоторыми ребятами там, в сфере туризма. Ну вот, в общем, в принципе, все вокруг э, туристического бизнеса. И... При этом есть своя личная жизнь, есть дети, жена, которым нужно уделять время, есть родные, которые находятся не здесь, в другой стране, которым я очень мало времени уделяю. И, и есть свои личные какие-то потребности просто пойти попить вина, встретиться с кем-то пообщаться, или просто пойти на море покупаться, или спортом заняться. Это все время. А параллельно... Нужно заниматься делами Поэтому на вот сегодняшний день вот Реально я считаю так за год Я очень сильно в этом вырос Именно вот в недвижимости в Батуме. За последние полгода очень вырос в сфере управления Недвижимостью и вот отвечая на вопрос, с чем можно заняться. То есть предоставлять какие-то услуги. Выберите для себя, какая для вас более подходящая услуга. Поймите, где есть какие-то минусы. Вот в том городе, где вы живете. Объединитесь с кем-то, у кого есть уже недвижимость. Привлеките какие-то деньги. На покупку чего-то только не впаривать, конечно, а именно понимать, что дальше потом делать с этим. Потому что есть реально... Ну как проработки некоторые есть есть недоработки поэтому нужно нужно все учитывать как бы это все риски бизнес это риск и вот то что я делаю я каждый раз переживаю за какую-то квартиру которая где-то там сутки простая я просто переживаю почему она не сдана где найти клиента Мало того, что нужно работать с клиентопотоком, то есть находить, а еще нужно параллельно общаться с людьми, чтобы масштабироваться, а еще нужно параллельно обслуживать, а еще нужно решать какие-то свои вопросы. И все это в одном, в один день, и как бы, блин, иногда просто перегораешь от этого. Поэтому все непросто, но главное, чтобы нравилось, мне нравится, поэтому я желаю тому... Человеку, который ищет какую-то нишу свободную или же ответ на вопрос, чем заняться в сфере недвижимости без денег, наверное, это, это услуга однозначно, какая-то услуга. Есть деньги, занимайся товарным бизнесом, нет денег, занимайся услугами. Это сказал чудимо Рюмин еще года 4 назад, когда переехал в Дубай. Вот. Все, ребят, это видео для Васи Солодовой и для его подписчика. До новых встреч, пока.